Компания Мастерпласт и канал Зелёная Кровля предлагает промышленные полы любой сложности в любом регионе. Вот у нас выполнен очередной объект. Промышленные полы КТП Пищевое производство Московская область, город Озёры. Вот такую картину мы обычно видим, когда приезжаем на начало работ. Старое основание, которое необходимо удалить. И выполнить все виды работ подбетонка, гидроизоляция, бетонная подушка основания полов и, собственно, сами промышленные полимерные полы. Выполняется подготовка, подготовка основания подбетонка, гидроизоляция, бетонная подушка и промышленные полы КТП под любое назначение. Мы предлагаем антистатические, химические стойкие, высоко наполненные. Промышленные наливные полы для любого производства. Полы для легких нагрузок, сверхлегких, средних нагрузок и тяжелых и сверхтяжелых нагрузок. Наша компания работает во всех регионах. Мы предоставляем гарантию на выполненные работы. Мы предоставляем гарантийные и постгарантийное обслуживание наших объектов. Обращаясь к нам, вы получите максимальное качество, точное выполнение работ в установленные сроки, а также вот такие вот надежные, долговечные наливные промышленные полы, выполненные материалами КУТП. Наша компания занимается промышленными полами, кровельными работами любой сложности и подземной гидроизоляцией. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Присылайте технические задания на расчет. Связывайтесь по контактам, которые вы видите на экране. И полную информацию по промышленным полам и иным видам материалов и работ вы можете получить на нашем сайте wwwtn .ru. Благодарю вас!